Раздел четыре. Упражнение одиннадцать. Поем вместе. And this is my chair Look at my books They're everywhere This is my house Come in